Во время длинных праздничных выходных многие отправляются отдыхать на природу. Однако и у тех, кто остается в городе, будет возможность интересно и познавательно провести время, посещая Давгупилские туристические объекты и учреждения культуры. В преддверии Лига 23 июня в Давгупилской крепости на деревянном мосту Николаевских ворот пройдет традиционный зеленый рынок, где можно будет приобрести домашний сыр, пиво, хлеб, вино, мясные изделия, а также различные изделия ремесленников, яновые травы, праздничные венки и многое другое. Особенный праздничный подарок посетителям приготовил Центр искусства в 23 3 и 24 июня посетить все выставки можно будет по акционным ценам. Этой возможностью непременно стоит воспользоваться, потому что буквально несколько дней назад, 19 июня, здесь начался яркий летний выставочный сезон, в рамках которого можно посмотреть интереснейшие работы и проекты из разных уголков мира. Практически всю неделю, кроме одного выходного 24 июня, посетителей будет принимать Центр культуры информации и крепости и Даугупелский туристический информационный центр, где можно будет получить информацию о туристическом предложении города и заказать экскурсию по Даугупелсу или крепости. Музей Шмаковки также будет ждать гостей каждый день, кроме 24 июня. Даугоповский Краевеческий художественный музей и Центр гончарного искусства будут открыты с пятницы, 25 июня. По предварительной записи можно посетить синагогу и музей евреев Даугубуса и Лагалии, а также с 25 июня записаться на экскурсию по Даугубскому дроболитейному заводу. Каждый день с 10 до 16.00 можно посетить также кафедральный собор Мартина Лютера и смотровую площадку на башне храма, с которой открывается прекрасно видно церковную горку и город. На выходных по Даугове будут курсировать плоты, лодки и Кораблики. Больше информации об этих и других возможностях отдыха на домашней странице туристического информационного центра в визит Специалисты туристического центра также напоминают, что длинные праздничные выходные – прекрасное время для того, чтобы познакомиться с самыми живописными и интересными местами родного края и принять участие в акции «Даугава объединяет», которая продлится до 31 октября. Самые активные путешественники этого сезона обретут не только незабываемые яркие впечатления, но и смогут претендовать на ценные призы. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга «Даугупилска» Редактор